приветствую у микрофона тисрок. ну что ж деди and джентльменs дамы и господа я представляю вам собственное журналистское расследование на тему ухода некоторых разработчиков из панзар студии ну что ж господа располагайтесь поудобнее а я копался в данной информации более двух недель также старался выяснить все максимально достоверно все ее проанализировал и думаю вся информация в данном ролике Будет достаточно полезной для простых игроков Панзар и Total Lockdown. Но, естественно, с вашего позволения, я начну свой рассказ об этой очень запутанной, но от этого не более интересной истории. Начнем. Господа любители игры Панзар, я вынужден вас предупредить то, что. Тут будет больше информации по Total Lockdown в связи с тем, что ошибки студии в этом проекте будут напрямую влиять на отсутствие обновлений в вашей игре. Но думаю, посмотрев видео дальше, вы все поймете. Ну что ж, леди и джентльмены и другие представители аристократии History Time. Сначала я искал информацию на разных пабликах и если честно, не сильно в этом преуспел. Но информационная лавина началась с того момента, как мне рассказали о неком романе. Меня вели в первоначальный курс дела, мол, этот роман помогает проводить турниры в проекте «Панзар», а так как поддерживают игру «Панзар» одни и те же люди, что и разрабатывают Total локдаун, он сразу же стал мне интересен. Вот студия, то есть у нее сейчас нет денег, чтобы содержать и «Панзар», и «ПУД». То есть ни панзар, ни не Панзарный ТВД не приносит никакой э, прибыли. Из-за чего они э, решили закрыть студию. И сейчас никто, вообще никто больше не будет работать. Ни на Панзаре, ни на ТВД. Потому что игры не приносят прибыли. Панзар э, закрывает не собираются сейчас потом чокнул. То есть панзар не будет, там сервера вот эти закрывать ничего не будут, потому что панзар прив... прибыль приносит. Объяснил, к чему вообще все это было сказано и что это значило. Дело в том, что большинство разработчиков или все уходят из студии, им не платится зарплата, а издатель и главный разработчик или глава студии получает деньги от доната в панзаре и от покупок тотал -то локдауна. Перед вторым актом я бы хотел обратиться к лютым фанатам Тота Локдауна. Глубоко вдохните и выдохните. Выпустите внутреннее негодование и продолжите смотреть данное видео, чтобы понять, к чему я веду. Далее я сделал то, что естественно сделал бы на моем месте каждый. Связался с Романом в ВК и попросил стопроцентных доказательств, на что мне ответили: успокойся Тесрок, срок, все будет по полочкам, разложено во вторник на стриме, после этого ты все поймешь. Нет, кой, по, конечно же попытался узнать все заранее, потому что видос можно было выложить в среду, ну ладно, с нетерпением стал ждать вторника. Ну что вы думаете, я увидел во вторник? Думаю, название этого акта вам кое-что подскажет. Ну давай. Короче, давайте тогда пока в общем и целом. Всем привет. По а... ситуации с Панзаром, собственно говоря, ничего с ним страшного не случилось. Сервера у него продолжают пока нормально работать. И единственное, что это как бы вся ситуация, о которой вы там все так долго общаетесь. Эта ситуация она вызвана внутренней реорганизацией студии которые, в принципе, никоим образом на вас не скажут. Как бы единственная проблема, что как в «Панзаре» пока не было обновлений, и никто их пока особо не ожидает. По поводу турниров, возможно, сейчас будет спад турнирной активности, и вообще каких-либо ивентов, но я думаю, что после того, как студия заработает по-нормальному уже, то может, и все выйдут с карантина, все будут сидеть в офисе, возможно, что вам их опять запустят, найдут там человека, или может даже это будет опять я, кто будет вести турниры. Ну, как бы, как часто они будут, я не знаю. На что они сейчас рассчитывают, я тоже не знаю. И какие будут бюджеты, то есть будут ли это лиги от студии, либо ä, это будут лиги от э -э, подслушных Танзаря. Это все как бы, загадка пока. Но, в общем в целом, сервера проплачены, сервера работают. Даже новые люди приходят, несмотря на все это. Ну, вот, так что все нормально, зря паникуете. Танзарю, вот у нас твой вопрос, ой, то, что просто, скорее у меня вопрос, вот ты как говорил, что... Если вы уйдете, то могут другие, типа, прийти И они, э, что-то, у них есть возможность, или они там Как это сказать, что они могут делать, типа, игру То есть, такой, как сказать, шанс, типа, есть Или я не так понял тебя э, Смотри, на самом деле, я скажу немножко по-другому э, Продуктовая команда, то есть, та команда, которая непосредственно разрабатывала игру Делала контент, писала код, э, там, делала анимации в игре Она осталась Она будет в студии Я не знаю, будет ли эта студия называться так же, либо она будет называться по-другому Ну, то есть, эти люди, они остались В принципе, если будет задача, то эти люди вполне справятся с любой обновой. Ну, просто вопрос в том, будет ли это задача, либо это будет другой проект, как бы здесь у меня информации нет, и я ничего сказать не могу. А вот смотри, ты вот еще вот, а, помнишь, вот когда ТУД вот, было же в 25 числа, правильно? Вот он вышел на общее смотреть. Да, то вышел. И то есть все ждали, там еще даже Анатас писал то, что у нас сейчас освободятся руки и то, что дела, вот все хорошо. И то есть вот всех интересует, а почему ТУД прям за две недели пошел на спад. То есть, как будто бы прибыли нету, и вот все в этом душе. Ну, скорее здесь дело не сколько в прибыли, сколько а, то, что ожидания от проекта были чуть выше. Вот. Поэтому а, сейчас цена на нее совершенно другая. То есть, там уже нет тех а, 30 долларов, которые... Ну, кстати, тоже была абсолютно нормальная цена, но она была нормальной до выхода другого проекта в Батл-Рояль, который вышел буквально за 5 дней до нас. Соответственно, с этого момента тягаться с фритоплейным монстром было очень сложно. Вот, поэтому, собственно, и думаю, что это главная проблема. Гипноид 40 не было, было 29. Вот так вот нельзя это, вот эту вот, то есть, подписку убрать, то есть, сделать, допустим, как вот Fortnite его платным, а вот этот боевой пропуск уже все плавно. Ой, ну, чтобы его уже продавать можно было спокойно. Шмоты и все остальное. То есть так же сделать. Не взлетел ТЛТ. Онлайн за месяц. Минус 13 процентов. Много гневных комментариев в стиме. По поводу именно цены. То есть, видишь в чем. То есть всем игра вроде бы как понравилась, но никто не хочет платить за саму игру. То есть Смотри. Так вот то Опять вот Данил спрашивает, а сколько процентов людей ушло из студии? Не, можно узнать наоборот, сколько вообще людей работало в студии, количество? Нет, такие информации давайте я вам не буду рассказывать, но могу сказать, что не, не, не больше половины ушло. Все нормально, с проектом все будет хорошо, все нормально. Все нормально, все Что, не больше 50 Но Ну, думаю... С этим процентным соотношением адекватные люди уже все поняли. Думаю, именно 50% это то число, которым я могу апеллировать. Человек взял, четко собрался и проговорился. В связи с тем, что на него я очень благодарен данным стримерам. Немножко поддавили, чтобы информация была более честная, сколько вообще людей. Очень я благодарен тем людям, которые были на стриме и развили эту тему вовремя. Я, конечно, могу допустить, поверить в чудо нарогов и так далее, то что их взяли под крылок какие-нибудь Тичью Нордикс и они побежали пилить Пятую Готику. Но, господа, чудеса случаются только раз в жизни и не со всеми, так что надо понимать, то что, во-первых, Пиранья Байтс не перед Пятую Готику, а перед Второй Эликс. Да, вот это, конечно, великое разочарование тысячелетия, а другое то, что Существует такая вероятность неприятная. я скажу как обычно, не самую популярную мысль, то что сейчас название сменится, членов наберут, это будут сервисные рабочие, они будут поддерживать сервера, чить и ничего не делать. Ведут кого-нибудь боевой пропуск и на этом, возможно, вся славная история Total Lockdown закончится. Я наверное подумал, на это все лично твое мнение, и на него не всегда можно полагаться. Надо проверять и другие факты, и как другие люди, я заинтересовался, восприняли данный стрим. И я решил спросить мнение у одного крайне рационального человека, стримера на Твиче, который чуть ли не каждый день проводит трансляции по Total Lockdown и другим играм. И вот что я от него услышал всему этому. То есть, в трансляции, грубо говоря, ты не поверил? Не то, чтобы я не поверил, просто нужно всегда читать между строк. Чувак на трансляции передал именно ту информацию, которую он мог передать. Ибо действительно, он там, видимо, до сих пор под подпиской не неразглашении какой-то информации. И, то есть, он как маркетолог, и, судя по всему, маркетолог неплохой, раз он где-то работает начальником отдела, он мог выдать только лишь ту информацию, которая, ну, которая, которую ему разрешили выдать. Так, то он, естественно, если бы у него не было там на соглашения, он бы сейчас все распредел, потому что ему, судя по всему, тоже уже насрать, либо как он ушел из этой студии. Ну, есть, да, а... С этими 50%, когда я спросил, сколько процентов ушел со студии, Меньше 50%. Да, он он, он, он говорился, да, он назвал точную цифру на самом деле. Он, он сказал меньше, но на самом деле точную цифру 50. То есть от этой цифры нужно отталкиваться. Либо 50%, либо больше. Ну, мне говорят так люди. Вот если, у него, если он говорит меньше 50%, ну сколько тогда? Если он, если он говорит, что меньше, значит он примерно представляет сколько. Скажи примерно хотя бы Но точную цифру. Он сказал точную цифру 50%. Значит от этой цифры надо отталкиваться. Причем в большую сторону. Потому что, ну, студия... Он, онлайн мы с тобой посмотрели, быть. он мертв на данный момент, 06 6. Ну, то есть, да, то есть не то, чтобы он совсем мертв, он вернулся к тому самому первоначальному состоянию, в котором я его видел месяц назад. Ну, смотри, есть, если бы мы он не зашли его прочекать, то онлайн был бы два человека. Ну, по сути, да. По сути, да. Не знаю, есть, конечно, такой фактор, то, что сегодня вроде как все сегодня на работу, все вышли. Ну, даже не считая то, что карантин, все равно, не знаю, добрая половина людей все равно работает, все равно никто ничего не закрылся. Ну, людям нужны деньги, как минимум, на пропитание, на проживание. Так что вот. Сегодня, ну еще возможно это не показатель, надо будет прочекать еще потом ближе к вечеру, когда они придут с работы. Но мне кажется, потому что, хотя были праздники, не знаю, были праздники, было онлайн. Ну вот тебе типа, последний, последней отправной, конечной точкой считать можно будет вот сегодня вечерком или даже ближе к ночи прочекать онлайн, если он будет такой же. То это будет все Это будет конечная точка Потому что, ну, когда пока были праздники, были выходные Даже вот днем был онлайн и был не маленький То есть я это чекал, это могу то есть точности 100%. Да я чекал, но Сказать. Золотые годы быстро прошли буквально за три дня Ну вот-вот То есть, не знаю, То есть, я чисто, вот, как я тебе говорил, сегодня ближе к ночи чекнул, но мне кажется, что все. Так же, как... Это как... Ну, до... наше агентство до... просит вас разрешение на обнарудование данного диалога сроком 4 минуты. Да-да-да. Вы даете нам свое разрешение. В доте есть персонаж, у которого есть реплика. Good News Move Slowly, Bad News Has Wings. Это, если перевести, то хорошие новости двигаются медленно, а плохие новости имеют крылья. У них есть крылья. Так что все плохие новости, какой бы там онлайн на том стриме не был, 500 человек, можно уже как минимум на 3. Это умножать. Это будет, во-первых, <сёк> все комьюнити. Все комьюнити Total Lockdown. А Во-вторых, это целая со... во число еще... людей, да, которые ну, действительно знают об этих плохих новостях. Так что вот. Свою точку зрения я высказал. Ну что ж, могу сказать. Вначале я собирался понаписать много текста, и я и вправду это сделал. Но я в конце предпочту свой личный монолог со своим опытом, как игрока в данный проект. Если кто-то уже знает о нюансах кто-то у локдауна или ему неинтересна данная тема, можете спокойно пропускать данный акт. Ну а что ж, господа, начнем. В первую очередь я прекрасно понимаю что большой причиной провала стала абсолютно тенденция у всех battle royale все они были бесплатные зато были напичканы дополнительным интересным контентом а именно Fortnite, apex legends call of duty warzone все боевые рояли были бесплатные уже на протяжении долгого времени никто и не думал поистине платить за них деньги. Все считали это несерьезно, ведь игру постоянно пичкают обычно косметическим контентом, которое крайне нравится игрокам. В интервью Саунд сказал очень странную вещь. Если бы мы решили бы вести туда боевой пропуск, то нам бы пришлось все менять и подстраивать под него. Но мне кажется, Саунд явно не понял, в чем прикол компендиумов. и боевых пропусках, потому что для них надо всунуть скин, подготовить задание убить на одной локации и все. Но это придает такое желание играть, получить заветный красивый скин, который тебе нравится. Приобрести этот боевой пропуск ради чего-то уникального, чего не будет у других. Ведь на этом и зарабатывают все остальные студии Battle Royale в основном. Даже тот же платный PUBG просто Перенасыщен этими дорогущими скинами. Все хотят отречаться по-своему. Все хотят делать что-то особенного. Но когда я зашел в тот локдаун. Без боевого пропуска. Без заданий. Без какой-либо мотивации играть. Я не увидел того. Что меня затянет в этой игре. Даже в бета-тесте было лучше. В бета-тесте ты там. После выхода хотя бы боевого пропуска. Ты изучал все. Стремился получить уровень повыше. Стремился что-либо для себя приобрести. Это было очень увлекательно. До введения боевого пропуска ты чувствовал себя этим исследователем. Изучающим игру с разных ракурсов. Новую игру от наших разработчиков. Это тоже имело собственный шарм и интерес. Но сейчас я, к сожалению, этого не увидел. Мне просто нечему удивляться в Total Lockdown, мне незачем играть в него. Там не уходит обновление уже месяц, сообщество не общается, а людей в проекте мало. Господа, меня кое-что забавит постоянно в вердиктах, когда я говорю о Total Lockdown. а именно то, что видеоряд меняется, тема тоже, а вердикт всегда остается прежним. Если вы Хотите поддержать отечественного разработчика и у вас есть лишние 299 рублей, то пожалуйста. А те люди, которые менее богатые или просто не хотят отдавать, грубо говоря, никуда 299 рублей, а именно в игру, где любая новость доносится инсайдами, через видео блогера, у которого 109 подписчиков, так как он единственный человек, который вообще обозревает новостную ленту, то, как всегда, стоит придержать свои деньги и подождать дальнейших новостей. Ну а я, естественно, буду следить за ними, чтобы держать вас в курсе всех событий, так что поэтому стоит подписаться. Но на этом видео не кончается. Я бы хотел ответить всем своим критикам в конце данного видео, это возможно позабавит некоторых из вас, так что советую остаться. Но перед тем как я начну это интереснейшее действие, я бы хотел поблагодарить стримера Белфорда, он рассказал мне про ситуацию с Романом и то что проект не обновляли три года и снабдил меня кучей интересных сведений для данного видеоролика. Так что, господа, если вы вдруг заинтересованы Панзаром, его трансляциями, его стримами и вообще хотите увидеть, как происходит геймплей данной игры, как происходят ее турниры, то приглашаю вас на канал Белфорда. Кстати, замечание личное. Данный человек крайне приятен в беседе. Я вот лично с ним общался, и это очень доброжелательный человек. Так что, всем советую хоть раз услышать его превосходный голос хотя бы. Также, господа, хотел бы сказать, что мне очень помог, выразив свое личное мнение, канал Степанов Гейминг. Он обозрел данную ситуацию, мы вместе анализировали с ним частично информацию после стрима, так что он частично повлиял на данный обзор, не в плане того, чего я говорю, а в плане конечного мнения. За это я ему очень благодарен, в связи с тем, что когда один человек анализирует информацию, это хорошо, а когда два, еще лучше. Также хочу заметить, данный человек очень приятен в общении. Мне иногда кажется, я один неприятен в общении среди всей этой компании. Ну да ладно, это тема как какого-нибудь другого видео. И я бы советовал вам залететь на его стримы, где он играет в Total Lockdown. Вы можете задать ему разные вопросы по проекту, он обязательно на них ответит. Также он играет в однопользовательские проекты, на которых можно просто посидеть и поотдыхать. Короче, всем советую. Смотрите, вы подпишитесь на двух контент-мейкеров и всего с помощью двух человек. Вы сможете узнать все о проекте Total Lockdown, как он играется, и все о Панзале, о его турнирах, как все это дело проходит с геймплейной точки зрения. Так что я вам еще раз советую обязательно их посетить. Ну а сейчас перейдем к моим замечательным хейтерам, которые либо не понимают смысл моих видео, либо не хотят их понимать. Но перед тем, как я разложу все по прошлому видеоряду, которое особенно народу не понравился, я бы хотел уточнить один маленький факт. Перед вами на данный момент самый популярный, самый превосходный, самый гениальный, самый тактичный, самый целеустремленный, самый прагматичный ютубер по то-то Lockdown. Но в связи с тем, что у меня в данной сфере нет абсолютной конкуренции, и с вашей точки зрения. Просто непрофессионально будет со мной не согласиться. Я предлагаю каждому составить мне конкуренцию, если он хочет. Я с удовольствием взбодрюсь от этого. Есть, конечно, я признаю, пару летспейщиков, которые заливают видосы на ютубе. Но это, извиняюсь, не то. А те люди, у которых больше просмотров, это... Господа, я открою вам тайну. Квантум. Не играл в Total Lockdown просто так и другие ютуберы. Нет, им платили за это. Так что, среди людей, которым не платят за контент по Total Lockdown, я самый честный и неподкупный господа Ава мне. Ну а сейчас я разложу все по контенту по Total Lockdown. За все время на моем канале. Так вот, я, господа, сейчас удерживаю. Средский баланс, 7 лайков, 7 дизлайков, еле как стараюсь. Просьба помочь мне и понаставить под видео лайков, это было бы вполне логично. С вашей стороны, вы очень меня выручите в этом. Также хотел бы сказать, что данное видео я выпустил на реакции. Я обвинял менеджера в тотал не, то что реклама была абсолютно ужасной. Это была правда, реклама была куплена... У Зебрана, который никакого отношения к корейским битвам-то не имел вообще. Я не уверен, что косяк его аудитории полностью платежеспособен. Хотя у человека 9 миллионов подписчиков, а отвали ему, естественно, немало. Также реклама была у хардстоунера, понимаете? Хардстоун вообще проект бесплатный, что немного опускает в глазах людей. Total Lockdown, но главное, Хардстоун это немного другой проект, не считаете, нежели Total Lockdown. Вы и вправду верите то, что человек, раскладывающий карты, вдруг возьмет и заинтересуется Total Lockdown. Я уверен, что это крайне маловероятно, хоть и сам поигрываю в гвинты и играю в разные шутеры. Это бывает, но, так сказать... Такое разнообразие вкусов у людей не совсем часто встречается, что делает данную рекламу практически неэффективной. Также реклама у Майнкрафтеров была просто замечательной. Я, конечно, зря критиковал в своем видео ее. Майнкрафтеры, вы серьезно? Они ж ребята, конечно, добрые, милые. Не все, к сожалению. Ну да, ладно. Это ж не платежеспособная аудитория, а игра на тот момент хоть и стоила 299 рублей, но все равно у большинства аудитории игры Minecraft стоит телоунчер. Я, наверное, открою глаза многим менеджерам и рекламщикам, но это факт. Вот. Но, к сожалению, около 17 в совокупности людей меня не поняло под моим видео, и я бы хотел ответить им.